Йоу, всем мучманы, я наконец вернулся, почему я отсутствовал, говорить не буду. И прямо сегодня ко мне пришла интересная, даже какая-то сумасшедшая шизоидная идея. Что будет, если послушать свой трек 10 тысяч раз? Иди, блядь, пока не поздно. Психиатр, ты же ебнулся. Сколько нам заплатят площадки, какое количество засчитается и самое главное, сколько мы получим кэша. Ну а прямо сейчас ты можешь подписаться на мой канал, поставить этому ролику лайк, если здесь еще кто-то остался, а мы начинаем. Многие могут подумать, что я действительно включу свой трек, возьму наушники и буду слушать его как минимум 36 часов подряд. Это, конечно, было бы прикольно проверить себя, насколько хватит меня слушать свой собственный трек. Но здесь мы проверяем именно площадки, сколько они нам засчитают прослушек. Поэтому я прибегну к помощи IT-технологий. Для начала давайте разберемся, откуда же деньги на музыкальных сервисах, откуда их платят, и как мы можем заработать больше, и заработать вообще. Я думаю, что каждый понимает, что чем больше прослушиваний нашего трека, тем больше мы получаем кэша. Но это не всегда так. Каждая площадка выплачивает свой процент. И если на одной площадке тысячи прослушиваний будут стоить, к примеру, 50 долларов, на другой площадке тысячи прослушиваний будут стоить 50 центов. Это важно. Сегодня мы будем проверять именно ВК Boom, самую нераспространенную площадку на Западе, но самую распространенную площадку в России. ВК охотно проглатывает различные накрутки, там многочисленные прослушивания с одного аккаунта. И поэтому на этой площадке будет легче провести наш эксперимент. Если мы будем это делать на Apple Music, на iTunes, на Spotify и так далее, возможно, там будет это все сложнее. Поэтому мы берем самое легкое. Итак, давай разберем простую ситуацию. Ты записал свой собственный трек и решил с него заработать. Что же тебе делать? Как получить деньги? Деньги получить довольно-таки непросто. Нужны вложения, нужна раскрутка и так далее. Из чего же начать? Самый первый шаг, которым пренебрегают многие начинающие и не только исполнители, это покупка инструментала. Если ты загружаешь свой трек на площадке, убедись, что инструментал не подвязан на авторские права ты его купил либо эксклюзивом то есть этот бит есть только у тебя больше никто не может этот инструментал задействовать в своем творчестве ты получаешь с него полностью все проценты не делишься ни с кем то есть это полностью твоя цифровая собственность либо ты договариваешься с битмейкером что ты можешь публиковать этот бит на музыкальной площадке но битмейкер получает Роялти. Что же такое роялти? Это своеобразный процент. К примеру, на Западе битмейкеры получают 20-30% от трека. К примеру, у тебя трек собрал 1000 долларов, 20% ты отдаешь битмейкеру. Ну, здесь уже ваша личная договоренность. У каждого битмейкера свои предпочтения в роялти. Если это ноу-name no битмейкер, то я думаю больше 5% ему давать не стоит, но ни в коем случае не стоит публиковать свой трек на площадке, если у тебя нет обложки треков, если твой бит украден, ты просто скачал его с ютуба, и на ютубе, заметьте, есть очень много битов, которые называются Free Non Profit, то есть вы можете их использовать, вы можете записывать на них свои треки, выкладывать куда-то в ютуб, но не для коммерческого использования. То есть если вы выложите его на площадке, есть большая вероятность, что битмейкер, найдет этот бит, увидит, что вы записали и игнорировали его требования, либо попросит вас удалить, либо попросит делиться прибылью, то есть тот же самый роялти, либо просто отправит вам повестку в суд, где вы будете уже разбираться по закону, потому что это своего рода считается цифровая кража. Поэтому, ребята, будьте осторожней, не преднаберегайте правилами. Если вы скачиваете бесплатный бит с YouTube. Обязательно смотрите, можно ли купить лицензию для публикации с последующей монетизацией. Ты уже купил инструментал, либо договорился с видмейкером, так как же тебе заработать? Существует два способа. Либо обратиться к дистрибьюторам, это те, кто будут заливать твой трек на площадке. Либо погуглить, посмотреть на ютубе и просто взять и выложить трек на площадке самостоятельно. Это бесплатно. Если тебе интересно, как выложить свой трек на площадке, чтобы я записал полный гайд, буквально по шагам от первого до последнего, и сделал подробный чек-лист, что нужно сделать, чтобы твой трек 100% в Бывают и отказывают. Один, два, может быть три раза подряд. Обязательно дай знать в комментарии и я сделаю подробное длинное видео, которое ты сможешь использовать как инструкцию. Конечно, бывают разные дистрибьюторы. У кого-то дороже, у кого-то дешевле, но в России многие такие вот неизвестные нул-нейм no группы, у которых маленькое количество аудитории, у которых нет каких-то юридических прав, просто выкладывают твой трек через площадку One где ты можешь делать это самостоятельно, но просто они берут еще и за это деньги. Также существуют дистрибьюторы, которые берут достаточно большие деньги, то есть, ну, там, например, 3-4 тысячи рублей, за то, чтобы опубликовать ваш трек очень быстро. То есть у них есть либо какой-то премиум аккаунт, либо свои связи, и с помощью них они публикуют ваши треки буквально за один день, за два дня на площадке. Но если вы будете делать это сами или через дешевых дистрибьюторов, вам придется ждать как минимум неделю, а как максимум месяц, или может даже больше. И, возможно, ваш трек еще могут не принять. Еще один важный момент, из-за которого очень много треков не проходит на площадке. Это обложка. Люди неправильно делают обложку делают неправильное разрешение или берут фотографии из интернета. Запомните, если вы выкладываете свой трек на площадке, то картинка, то есть обложка, должна также быть без авторских прав. Иногда, конечно, это прокатывает, можно немножко заблурить картинку, можно залить ее градиентом, но я не советую это делать на постоянной основе, потому что вас могут заблокировать, и вам придется каждый раз создавать новый аккаунт, чтобы выложить Трек на площадке. Если вы просто взяли картинку с интернета, напили на нее вот эту вот плашку от цензуры и так далее, что у вас очень много матов треки и так далее, вы опасны то, скорее всего, площадка вас просто отклонит по причине несоответствия обложки или то, что у обложки есть авторские права. Обязательно учитывайте все эти моменты. Ну и самое вкусное и интересное, как же я буду проверять ВК Бум на количество прослушиваний и сколько же мне за это заплатит. Для этого я сначала разобрался, как работает ВК Бум. Если мы будем слушать свой трек с одного аккаунта, то, скорее всего, большое количество прослушиваний туда не придет. Поэтому я решил прибегнуть к прокси-сервисам и к сервисам по динамическому IP-адресу, то есть своеобразным VPN. В чем фишка? То есть, если я хочу прослушать свой трек 10 тысяч раз, к примеру, да, и посмотреть, сколько засчитает мне ВК Бум, мне придется каждый раз входить в новый ВК-профиль. Можно было бы купить целую базу аккаунтов, либо удаленных, либо взломанных, и каждый раз с этого аккаунта слушать свой трек. Но представьте, какое то количество аккаунтов, 10 тысяч, сколько раз придется туда заходить, выходить, и какие-то вложения. Короче, это сделать достаточно сложно и проблематично, поэтому я сделал все просто и понятно. Буду говорить очень просто, это своеобразное приложение, которое каждые несколько секунд, или там каждые несколько минут меняет твой динамический ip адрес, грубо говоря, ты находишься в другой стране. Если использовать VPN, VPN работает, VPN открывает, например, несколько сайтов, которые не открываются в твоей стране. Но, к сожалению, с прослушиваниями такой метод не всегда срабатывает, поэтому я решил скомбинировать это прокси и VPN. То есть VPN каждые 3 минуты у меня переключался на новую страну и также работал прокси. Опять же говорю, что я это делал всего лишь в целях эксперимента. Я не пытался обмануть систему VK Boom. Я взял свой смартфон, установил на него пару приложений и оставил его на 36 часов. То есть 36 часов мой смартфон слушал мой один трек. Напоминаю, что мы делали это только в VK Boom. Apple Music и Spotify мы проверим в других видео, если вам, конечно же, это будет интересно. И давайте, наконец, перейдем к статистике и посмотрим, сколько я смог заработать, слушая свой трек 36 часов подряд. Ну что ж, друзья, и настал самый ответственный момент. Мы посмотрим, сколько же VK бум засчитал прослушиваний и сколько же я с этого заработал. Прямо сейчас при вас в реал-тайме я захожу на свой трек, который называется «Кола». Захожу на плейлист, и мы видим вот такую вот цифру. 162 прослушивания. Какие-то прослушивания, как мы видим, сработали, засчитались. Хотя это был всего лишь один аккаунт. То есть за 36 часов мы слушали это беспрерывно. На репите нам ВК-бум засчитал 162 прослушивания. Но не стоит расстраиваться, эксперимент не провален. Прямо сейчас я покажу вам статистику. Она будет вот здесь. И посмотрите, сколько это пронесло дохода. Как ни странно, маленькое количество прослушиваний, но в доход это выросло довольно-таки хороший. То есть мы заработали с этого всего около 10-15 долларов. Если не считать комиссию за вывод. То есть примерно 10-15 долларов я заработал за 36 часов, просто слушая свой трек на репите. Еще раз, статистика. Не советую пользоваться данным способом, просто, я не знаю, возможно, я убью себе аккаунт такими экспериментами. Но, как видим, результат какой-никакой есть. То есть мы смогли обмануть в так скажем, немножко найти уязвимость. И заработали даже с этого какие-то деньги. Не знаю, почему именно 10 долларов или там 15. Не знаю, почему сумма вышла, в принципе, вот такой. Потому что за треки, которые мне набирали и 10 тысяч прослушиваний, и 5 тысяч, и 8 тысяч, такие суммы нам не платили. С чем это связано, непонятно. Ну что ж, а я считаю, что эксперимент довольно-таки удачный. Напишите ваше мнение в комментариях, как вам такой формат. Всю критику я буду принимать адекватно, но если критика будет, конечно же, адекватной с вашей стороны. Я вернулся, друзья. Пока всем мучимане. Ну и как всегда, всем мучимане, шле-шле, пока. Увидимся в следующем видео. Пау!